Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня знакомим вас с нашим детским аллергологом, иммунологом, Аракелян Ренатой Николаевной. Рената Николаевна, заведующая отделением. Врач высшей категории, детский аллерголог-иммунолог. Стаж Ренаты Николаевны 31 год. Окончила в 1989 году Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию. В 1990 году окончила интернатуру по педиатрии в поликлинике номер 23 и получила специализацию по аллергологии в детской городской больнице номер 1. Ежегодно посещает пульмонологические и аллергологические конференции, проводимые РАКИ. принимала участие в 2003 году в научном исследовании НАБАД, посвященном изучению детей с тяжелой бронхиальной астмой. Также в 2003 году принимала участие в научном исследовании ИКАР а в июне 2006 года участвовала в многоциентровом российском исследовании «Кадет». Имеет 7 научных публикаций по фармакотерапии больных с аллергическими заболеваниями. Рената Николаевна одна из первых аллергологов, начавших исследования по лечению больных полинозом с аллергенами. Записаться к ней на прием онлайн, вы можете на нашем сайте allergomet.ru. Клиника «Аллергомет» allergomet ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект, 109.